Здравствуйте. Я просмотрел э, ролики в интернете и там большинство спрашивают, э, почему не заводится машина. Да вот почему. Бензонасос. Бензонасос. Внутри. Это не грязь. Это лед. Может быть в перемешку, в перемешку с грязью. Все может быть. Но вот он сетчатый фильтр. Вот он сетчатый фильтр. Это лед все во льду все во льду и еще какая-то ржавчина вот как она будет заводиться конечно заводиться не будет она не дает ей пропуски вот так вот качественно заливает бензин с водой разбавленный на тебе, пожалуйста всем спасибо за внимание До свидания а теперь прочистка системы как бы не пришлось прочищать.